Приветствую вас, дорогие близняшечки! Сегодня мы разберем с вами, что ожидает вас в основных сферах жизни. Период движения Венеры по знаку зодиака Рак. Рак для вас символический дом денег. Вот он. он. Я тут все, основные ваши сферы я красиво расписала, чтобы можно было читать быстрее определять, в какой области вас что ожидает что будет у вас какая сера наиболее активна ну и двигаться Венера будет со 2 по 26 июня зачем же мы входим в этот месяц ну месяц начинается коридором затмений который продлится до 10 июня надеюсь, что большинство из вас посмотрело мое предыдущее видео по, по этой теме по коридору затмений для вас оно очень важно оно затронет большинство из вас я думаю, что многие выйдут из этого коридора уже другими людьми. Если не полностью, то все равно уже с какими-то новыми планами, новыми намерениями, не обновленными. Ну и плюс еще с 30 мая... До 23 июня Меркурий ретроградный. Ретрограден он в вашем знаке. Поскольку Меркурий является вашим управителем, то его ретроградность она вам будет мешать принимать правильные решения. Вы будете склонны часто ошибаться, менять свое мнение. Постарайтесь во время его ретроградности ничего суперважного в своей жизни не принимать. Ну, никаких суперважных решений и что еще по поводу того как вообще будет выглядеть ваша финансовая сфера она у вас будет достаточно неплохой несмотря на ретроградность меркурия большинство выиграет в том случае если ваша деятельность занята ну, связана каким либо образом с юридической сферой с медициной с IT-технологиями с любыми иностранными компаниями поскольку все эти темы касаются знака зодиака рыбы ну и еще могут идти сюда какие-то услуги но услуги здесь ну, нужно смотреть отдельно что-то с водой может быть связано водные, водные какие-то процедуры водоемы и вот для вас будет два раза Венера образовывать шикарный аспект Первый раз, со 2 по 7 июня к Юпитеру, который зашел в знак Зодиака Рыбы, до 28 июля. Поэтому можно утверждать, что ваша финансовая сфера до 28 числа будет только лишь развиваться. И второй аспект будет тоже положительный. Тригон от Венеры к Нептуну. Дело в том, что и Юпитер, и Нептун являются управителя правителями знака зодиака рыбы поэтому эти две планеты в этом знаке очень-очень сильны ну и плюс сама Венера она сильна в раке и два сильнейших аспекта между финансами и карьерой Обязательно должны вам принести Какие-либо крупные финансовые поступления То есть Можете рассчитывать на них И есть предположение Что это будет связано С какими-то вашими старыми делами Не новыми То, что вы, ну, то, чем вы занимались На момент того, как начался Ретроградный Меркурий Вот от того и получите Дальше С 11 июня Марс перейдет из вашей зоны финансов в зону коротких поездок и вам захочется немножечко отдохнуть путешествия дальние маловероятны и если честно, они пока не желательны для вас с 12 по 15 Меркурий сформирует секстель к Урану в 12 доме Ой, извините, не Меркурий, а Венера Венера в вашем втором, то есть между вторым и между домом тайн, между домом денег и домом тайн, образуется благоприятный аспект неожиданный. Что это может быть? Ну, во-первых, какие-то неожиданные поступления из скрытых источников, неофициальных, а может быть это ваши траты на что-то очень такое эмоционально значимое для вас. Но вот вы это, знаете, всем не показываете. Вы это держите где-то у себя в глубине души. То есть, знаете, какие-то милые вашему сердцу вещи. Вот с 20 по 24 Венера будет образовывать оппозицию к Плутону. Видите, тут идут две сферы подряд. Деньги, секс, чужие ресурсы. Ну, еще здесь опасные ситуации. Вот, вот эта вот оппозиция она может быть очень чувствительная для вас во первых в этот период могут быть какие-то очень сильные эмоциональные переживания связанные с финансовыми ресурсами ну например дадут вам в долг или не дадут но до 23 июня лучше не одалживайте пока меркурий находится в ретроградной фазе нежелательно вообще иначе потом тяжело будет вернуть также это могут быть какие либо сексуальные отношения которые в чем-то могут быть ну, не обязательно опасны ну, траты например на отношения в которых есть секс или траты на секс ну можно так дословно в общем то чтобы не рисковать особо сильно и не прив... и не выводить себя из эмоционального равновесия постарайтесь от 20 по 24 число провести в свои дни в каком-то обычном таком ну, бытовом режиме. Я могу только, конечно, напомнить о том, что любые знакомства до 23 числа, все, что вы будете, не только знакомства, а все, что вы будете начинать, или любые вложения до 23 числа, они впоследствии ну, вас разочаруют или они не окупятся. В общем-то, постарайтесь до 23 как-то все вот на. Это все нас при спущенных каких-то тормозах провести. А вот после 23-го уже можете смело действовать. Тогда Меркурий наконец-то пойдет вперед. Вы наконец-то обретете ясность ума. И четко будете понимать, куда и как дальше двигаться. И любые ваши принятые решения будут абсолютно верными. Ну, по астрологии, да. Если сегодня не все, сейчас приступаем к прогнозу на Тару. Так, в этот раз прогноз я решила сделать по основным, двум разным, по, по основным двум важным вопросам. Это работа и это личная жизнь. Ну и основной совет на трех разных колодах. Итак, по работе. По работе смотрим рыцарь жезлов, Папеса или еще ее называют жрица. Ну и плюс шестерка кубка. Ну, во-первых, здесь есть указание на то, что все идет своим чередом. Возможно, есть много поездок, путешествий. Ну, не путешествий, а поездок, передвижения, необходимость быстро принимать решения. Даже это не решение, а быстро, наверное, все-таки передвигаться. Может быть, работа связанная с постоянным посещением, что ли, своих клиентов. И, кстати, это еще, может быть, намек на переход, но если переход, то на старое место, где вы уже когда-либо работали, поскольку вот эта вот карта, шестерочка кубков, она указывает на то, что человек привязан к тому, к чему он привык. Еще это по и может быть, указание на работу с информацией. Вот, вот это работа с информацией. Ну, общая энергия говорит о том, что в общем-то все двигается своим чередом. Работа по душе, вы довольны и меня пока ничего не собираетесь. Что касается любовной сферы, тут ну, прям у вас такие страсти, повыпадали Ну, во-первых, я так понимаю, что, наверное, здесь ситуация больше для девочек проиграется Карта смерти. Она указывает на изменения, трансформацию во взаимоотношениях с вашим близким человеком. Ну и здесь даже может быть не конкретно с человеком, а что-то может произойти в вас самих. Башня, башня и смерть. То есть... Смотрите, смерть, башня, что-то умирает, что-то старое отходит, так как было, больше не будет. И по семерочке кубков здесь есть указания, знаете, на то, что вы начинаете больше ценить себя. Вот видите, здесь девушка, которая моется, тут, конечно, какой-то такой страшный дядечка идет, пытается там к ней пробраться, но, скорее всего, здесь есть подсказка на планы. Вот сама встреча, наверное, еще не произойдет. Скорее всего, будет расставание на этом периоде. Но у вас есть планы. Вы новая, вы обновленная, и вы планируете. Вы уже четко понимаете, видите образ человека, которого вы хотите видеть рядом с собой. И он уже на пути к вам, но еще пока не в этом месяце теперь смотрим мальчиков у вас тут тоже такая жесть садомаза, я бы даже сказала смотрите карта повешенный. она обычно связана с ограничениями, с необходимостью в чем-то себе отказывать либо когда во взаимоотношениях один человек жертвует чем-то другим ради другого не так, когда один из двух является ну, жертвой ну, то есть чем-то жертвует жертвуют какими-то своими интересами для того, чтобы находиться с данным человеком ну, с человеком, в котором у него есть эмоциональная в котором есть эмоциональная потребность и вот смотрите, видите здесь все равно, вот девушка уходит то есть некоторое разочарование в девушке как будто бы вы можете пойти на некие уступки для того чтобы она была с вами но по ходу она уходит потому что она начала ценить себя видите, она уходит за угол здесь уже королева пентаклей и еще, королева пентаклей часто указывает на женщин земной стихии дева, козерог, телец либо же женщин, которые ну, высоко себя ценят то есть они знают себе цену имеют высокую самооценку ну в общем-то здесь что-то по любви у вас тут как-то не очень, ну конечно это у всех не проиграется ну, наверное, вот какие-то основные энергии, они будут именно такими. Я могу спросить, как будут продвигаться дела для тех, у кого, в общем-то, все хорошо, все стабильно. Давайте спросим, как будут продвигаться дела для тех пар, у которых... Ну, стабильность в паре, И ничего негативного не предвещает, не предвещает им. Здесь четверочка, шестерка воздухов. Это указание на то, что ну, один из двух находится в некой иллюзии относительно другого партнера, видите, тут такая вот барышня, которая в таком в дымке, то есть она не настоящая, ее представляет и, в общем-то, всех все устраивает, Нету глубокой какой-либо привязанности но, тем не менее, возможно, между людьми очень сильная какая-то интеллектуальная связь, ментальная могут быть дороги также по этой карте Хорошо, давайте теперь посмотрим основной совет для вас. Так, тут у вас интересные такие штуки повыпадали. Ну, во-первых, привязанность к прошлому. Вы слишком сильно зависите эмоционально от каких-либо прошлых событий, либо от определенных людей. Возможно, кто-то из вас хочет найти в себе или хотел бы найти в себе силы, храбрость для того, чтобы достучаться до человека который для него недоступен подойти к нему поближе видите вот вот он заглядывает он заглядывает мальчик туда куда-то далеко куда у него нет доступа но внутренний голос осознанность вам подсказывает что возможно это будет напрасно ну если говорить простым языком не смотрите назад идите вперед и да прибудет с вами счастье. Ну что ж, на сегодня все. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. Надеюсь, что мои прогнозы для вас интересны. Я буду и дальше стараться. И до встречи в следующих периодах.